Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы с вами будем украшать торт, торт-букет. Для этого я сначала хочу выровнять его, Это тортик. Вот я хочу вместе с вами это сделать. Добавила сюда краситель бирюзовый. Цвет будет у нас. Сейчас я вот перемешаю его. Добавила сюда краситель. И сейчас я его смешиваю, его вот так хорошо перемешаю. Красивый был получился у нас цвет такой. Я вот. захотела сегодня бирюзовый взять. Вот. Вот. Перемешала его. И сейчас я буду вот так вот наносить на тортик. Тут, надеюсь, цветочки будут. Можно тут и не выравнивать будет. Посмотрим, как. Немножко выровняем, может. Вот так вот. Так, понемножку берем и палеточкой. Будем выравнивать. Он у меня ночь постоял в холодильнике. Пропитался. Если кому медленно, можете промотать видео, я не спешу, что нужно, чтобы было красиво. Вот так, а потом будем хорошо выравнивать водичкой. еще добавлю. я сразу наношу вот так крем всегда на все тортики два слоя не делаю сначала один потом еще один а вот сразу все. ничего страшного тоже так нету Теперь будем с вами сейчас наравнивать. поверх этой этого крема буду всякие такие вот рисовать произвольно завитушечки там ну, кто как хочет так и рисует и нужно добавляйте крем плиточкой или лопаточкой кто как хочет так и, и выравниваем вот так вот Пилочку. вот так это у нас красиво все крем я делала на полторы порции потому что этот букет он маленький я буду хризантенки делать а на хризантенке я вам уже говорила крема идет многовато Косочки меньше идет, конечно. Хризантынки побольше. Я же говорила, уже пуска лучше останется крем, но чтоб его лучше вот хватило. Не хватает и плохо потом некрасиво получается. добавить этот крем куда-то нужно. Хотелось не бирюзовый цвет. Еще бирюзовым цветом букет не делала. Тортик для мужа моего. Вот так. Вроде выровняла. Я уже приготовила была эту пленочку, что я вам говорила, что можно букеты равнять, платье девочки, там вот, куклы как делать. Ну вот такая вот. Вот тоже можно так проходиться. Ну а тут выровнялось все хорошо, без этого, этот раз. Выровняли. Ну а здесь где цветочки можно ничего не выранивать, ничего. Так вот пройтись немножко так. Ну все. Так что вот так вот. И я сейчас вытру подложечку и приступим дальше украшать. Так я вот взяла. Я набрала уже мешочек, насадка вот дырочка, вот кружочек насадка, вот, номер четыре. И сейчас я хочу вот рисовать всякие вот эти вот наверху этой вот каковушки или как она называется на три цветов. камеру поставлю, чтобы видно было. И всякие, какие хотите, вот рисуйте узорчики, какие вам нравятся. хотите, то и рисуйте. всему тортику. Сначала наверху сделаю, а потом буду бока. хотите, то рисуйте. Нужно насадочку Звездочку брать. Рисовать тоже. Так я захотела сегодня это сделать. Сейчас будем пока рисовать. Не цеплялся крем у нас. И сейчас с той стороны еще и все. Быстренько раз-раз все можно ничего не рисовать, просто вот такой тон сделать букетика этого. И все. Мне кажется, так красивее будет. Веселее. Так, вот. Еще немножечко здесь нарисую. Вот. Жира вы как хотите, можете как вам хочется, как вам лучше будет, так вы и делаете. Я решила так сделать. Так вот сделали. И сейчас я хочу сделать вот здесь вот такую рошу такую вот большую. Сейчас я покажу. Насадкой роза большая, 3,5 сантиметра. Роза изогнутая. Насадка я вам сейчас покажу. Вот такую я беру. Это с большого моего набора изогнутая ложечка. И я сейчас набираю крем. Белый крем. Еще может быть сейчас мешочки нарисую. Красителем прям там проведу, наверное. Сейчас посмотрим. Сейчас помешаю крем, потому что он постоял. Промешать. Да, да, да. Так, вы хотите вы а мясо веранде. Вот тут горечка. Сейчас я сделаю такую каемочку еще. И будем Чуть дальше с вами украшать. здесь, видите, где верхняя сама вот вот это будет у нас конец, и я здесь проведу полосочку красительненькую бирюзовый цвет этот же и проведу вот прям мешочки вот я беру, я уже показывала еще раз покажу вот так вот провожу я прям с тюбика вот так вот ой, капает раз пройду все ну, такое будет сегодня что пошли ну ничего да такое есть. на одну эту только юбочку сделать. А краситель пошел по миске. Сейчас все вытру. Все здесь. Руки вымазала прям все. Руки грязные. покрасила себе так будет говорить руки помыть надо грязные руки ну ничего а пишут вот я вот так сделала так и сейчас я хочу здесь вот такую вот каемочку сделать Будем пробовать. Сейчас мешочек другой возьму. Мешочек поменяю. Сейчас, секундочку. Так, поменяла. Сейчас будем продолжать. Сейчас еще мешочек. Мешок, мешок, потому что крем плотный, наверное. Так вот. получается, так. есть. И сейчас будем начинать делать наши хризантемки. Значит, у нас хризантема будет белая и красная. здесь так сейчас я помешаю красный сразу приготовлю красный вот розовый российский я беру вытавливаю все это последнее убрать уже все закончился я вот пустой уже все выкидываю. Сейчас я промешаю крем. Готовлю мешочек. Белый и красный. Мне нравится. Так вот. вот. Будь лучше. И белый также будем сейчас крем промешаем. Сразу чтоб наготовить. Посадка хризантемка вот семьдесят девять. Набираю крем. Белый набираю. Посадка одна. Буду менять мешочки. И сейчас красный этот наберу крем-мешочек. тоже делайте. Сейчас мы сделаем красную сантенку, берем хвостик. И такие небольшие будем делать. Выдавливаем мешочек, нажимаем хорошо. Можно хризантемы и розы сделать. Можно одни тюльпаны сделать. Тоже красиво. Я говорю, у меня муж любит эти цветы. Я решила ему сделать только с гризантеллами. Там букеты есть, наверное, только с розами, хризантемтом нету, по-моему. Такие тортики. Вот так вот. Какой размер, смотрите сами, какой вам нужен, какой и делайте. последний розочек и все хватит вот такая вот петелька я беру ножнички Дальше белый. Будем делать резюметэмку. так вот крутим я хочу бантик с мастики сделать я еще его не делала я приготовила мастику покрасила бирюзовый цвет тоже вместе с вами сделаем хватном порядке лепесточки вот так выдавливаем вот у нас будет красивая хриант Опять красную, меняем мешочки, И все. Сейчас сначала беленькая будет, серединка у нас, такие вот цветочки будут. Живаю, насадка одна. Неплохо. Надо, наверное, посмотреть и выписать себе еще такую одну презентенку, потому что удобно, если два цвета, вот, чтобы набрать один раз, так вот и туда-сюда те мешки не совать. Будем уже красный опять набирать крем, я же говорю, много идет крем на хризантемы, конечно. Ничего. Сото красиво. Я думаю, вам понятно, как букет слаживать, уже кто не знал, увидел, посмотрел, И вроде все показала, можно разные букеты делать. краски. Так вот какая-то двухцветная получается. Вот красные, белые. Они что-то тоже красиво. Я с тортикой вам скажу потом в конце, если не забуду. Если забуду, значит напишу там под видео. конечно, с этими хризантемками. Ну что Такую, одну большую сейчас сделаю. сейчас будем ее поставили так, вот. так. И сейчас я промешаю крем дальше будем девочки я извиняюсь забыла включить камеру выключила И все ничего тут еще есть место украсить Опять же, шаснул. Красный. Цвет взяли крема. Будем хризантемку красную сейчас сделать. Вот так вот. Еще немножко тут сделаем. Сейчас. одну на средний ряд И потом будем наверху ставить хризантемки такие небольшие ну, посмотрим какие выйдут там будет весна было хризантенки только белые сделать или красные тоже красиво выходит Но я захотела два цвета сделать кажется так красивее будет букет нарядный все краски господи сейчас вот последний рядочек дойду будем отсаживать Вот. Поставили. Берем сейчас. Здесь у нас будет белые. И здесь белые. В общем, три хразантенки нам еще нужно сделать. Сейчас будем. Здесь белую, да, поставим. Хоть и тут белые. Хотела тут же как-то, чтобы. Поставим белый, потому что вот, вот так будет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот 11 штучек. Четыре штучки сделаем. Сейчас я крем доложу. Вот красный. У нас будет еще одна красная хризантемка и две белые хризантемки. Вот крема как раз не хватит. Я переживала, может быть, крема не хватит. Как раз нормально. Ходит у нас здесь так вот все здесь хватит. Так. Сейчас будем белые делать хризантемы. Ставленный школьник. Мне нравится такая серединка. Вот сейчас пойдет белый уже крем. Сначала красненькая такая вот нежно выходит. Сегодня прям весна. Такая вот красантемка, сейчас я ее поставлю сбоку здесь вот так вот пускай она тут сейчас я поменяю насадочку, Ой, не насадка, а крем, мешочек поменяем, сейчас будем красным делать Рисантему. Сделаем эту посерединке было как раз вот 11 штучек их вот больше здесь не поместится. листочки сделаем хотя насадку еще вот не галочка а для тюльпана взять листочек делать наверное не буду я буду как обыкновенный листочек насадка листочек буду то их делать наверное рука сейчас до делает сразу получилось Берем и, и еще одну беленькую и все хорошо поменяем Большую такую здесь сделаем. щек. работы сегодня много хочу голубцы еще сделать день рождения еще много ночи получу немножко рядочек Все. такая вот вышла хризанты. поставили так дальше я хочу еще сделать если белый крем наберу такие вот как ракушечка вот здесь сделать посерединке стык этот закрыть между этими трюшами так будет красивее Белыми. Дальше я хочу вот здесь тоже ракушечку сделать, поемочку такую. Было, наверное, вот здесь как бантик. Сейчас, сейчас, сейчас мы закончим это все. Возьму белый крем, насадка уже ее приготовила. Сейчас, сейчас минуточку, промешаю крем. Насадка большого набора, как дугой, да, видите? Вон? Вот так вот набираем эту вот насадку, она показала, да, белый крем. Не бантик, а сам эту ленточку сделаем. стороны сюда вот так вот, так вот. сделали И вот такие вот с одной стороны И по длине вот так вот сделали Дальше я продолжу вот ракушечку делать. Здесь вот. Вот так вот. Сейчас будем листочки делать вот здесь, по букетику. Будет аккуратнее. звездочку взять просто ну насадка вот звездочка что же не ракушечку а такими звездочками поделать тоже будет хорошо я решила сегодня так сделать так, сейчас будем делать с вами сразу наверное сюда бантик сделаем да вот мастику я взяла я такой вот покрасила уже. И сейчас я сам молд немножко вот щеточкой, крахмалом немножко, попудрю. Вот такой вот сделала. Вот так вот. И будем сейчас прям вот сюда в молд руки в крахмал немножко, чтобы не лепло вот вот. давить хорошо и будет у нас такой вот бантик Сейчас я его в холодильник не буду, мастику вот эту сейчас ставить обычно в холодильник, что так раз, раз быстрее, ну и так хорошо сейчас отстанет. Вот все вот сделали и сейчас я уже вот и вытягиваю с этого молда. Вот, и посерединке я его здесь вот тут поставлю вот так этот бантик и будет красиво здесь я сделаю такую вот точечку сюда я поставлю сердечко Сейчас будем листочки с вами делать и больше ничего тут не нужно сейчас я промешаю крем хорошенько и все так у нас букетик получается я брала краситель как обычно такой вот цвет получается и сейчас я покажу там я обещала как я насадочку мешочек ставлю крем меня просили там многие конечно же знают уже ну, есть такие, что только начинают с торцами заниматься. Вот. Я покажу сейчас. Сейчас я ножницы возьму. Вот Беру мешочек, отрезаю Здесь вот уголочек этот. Вот. Кончик мешочка. И вот насадочка. И мешочек насадочку я вот так вот ставлю. Вот так вот делается. И сейчас я беру и накладываю крем мешочек. Все. Все просто. Меня попросили, я вам показала, как. Ну, есть такие девочки, что, что только вот начинают и не знают даже, как это делается. Я вам показала. Набрала крем и приступаем делать листочки. Сейчас вот так вот. Красивенький такой получился. И начинаем вдавливать. Наши между затенками. Вот так стараемся, чтобы везде были у нас листочки. Смотрим где нам добавить, добавляем, ничего не пропустить. получается так вот здесь я хочу вот тоже листочки такие вот поделать Звездочка. Такие вот палочки тут поделать, такие ну, листочки сделаем. Ничего не спеша, было красиво, аккуратно. Сейчас посмотрим, сколько крема написанется. Я его вот делала на полторы порции. тортик крем и как раз мне хватило хорошо я же говорю смотрю как смотря какое украшение какие цветочки это все зависит от этого ничего не пропустить, никаких вот пустот этих бывают такие между цветочками. Вот. вот и все. Вот зеленого сколько осталось крема. И сейчас еще покажу. И вот. Вот мешочку и вот немножко. Вот это что у меня осталось. Все, сейчас я вам покажу поближе. Это букетик наш. Вот такой букет с хризантемами у нас получился сегодня. Я думала, он тоже понравился. Подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рада. Все, до новых встреч. Пока-пока. Все, торт в разрезе. Сейчас я вам покажу. Какой. Я так сейчас перережу. Инодиенты, да? Да. Так, так, и вот так сейчас разрежу с бантиком. Вот. Торт в разрезе. На серединку покажу. Меня спрашивали девочки, уже много спрашивала, показать торт в разрезе. И я вам решила показать. Угу. Все. все вот такой тортик у меня получился здравствуйте мои хорошие сегодня моего мужа день рождения я хочу вам показать какой у нас стол я накрыла я немножко приготовила вот, покажу, Пока гостей нету, потом вместе с гостями вам покажу. Все свои, родные будут. Так вот, салатик. Такую вот, отбивные котлеты. Там вот у меня шуба. Капуста вот такая вот. Печеночные рулетики и лаваш я закрутила. Голубцы я делала, голубцы я сметане тушила. Тут салатик вот. Вот такой вот оливье у меня. Это я вам показывала цветочек, такой вот закусочный торт. Это у меня муж сделал шашлык изнутри. Вот ну, это все повторяется. Вот так еще картошечку поставим. Шашлычок очень вкусный. Мы с горчицей, с майонезом делали и в вине муж попробовал вот стол небольшой это вот я вам показывала салатик сердце такой вот это салат с ананасами муж очень любит такой салатик вот такой стол небольшой но... вот так вот. немножко приготовили сестра должна пройти его Родная сестра с детьми, так что ждем гостей. Так вот пришли у нас гости, сестра, вот дети ее пришли, вот маленький Леша и Лиза. А мужа мы сейчас дойдем до мужа. Ну Вот наши детки, вы уже видели их. Миша компотик наливает, это муж. Сестры, брат Андрея моего. Сестра вот Ребята. это сестра моего мужа. Вот а они. это муж. А это муж, <с да. Вы уже знаете. Похожи, да? Сильно похожи. Вот. Прошли поздравить его с днем рождения сегодня. Как похожи. Вот это папу. Да, расскажи. Так что вот так вот. Да. Можно поздравлять? Поздравляю, конечно. Можно, да? Конечно. А что ж ты прошла, Лена? Не говори. <постова> Просто так, посмотри на вкусный стол, и <сова> выйти, да? Все <сова> забыли. А сейчас <сова> бегаем в Он полностью каралишин выпил, да? Опа. Сегодня нашему солнышку, папе нашему, да? Самому любимому хорошему братику, отцу, мужу любимому. Не будем говорить сколько, ну, 18, да? Всегда 18, 18. <сова> да? Школу Сонечко, заходить. ты у нас самый хороший, самый добрый, самый чуткий, отзывчивый. Все года, чтобы ты оставался с нами такой жизнерадостный, у нас наги, здоровье, счастье тебе, кохание. Бач, по-украински уже пошло. Всех, всех, всех. Э... Не дотянешься. Давай, дотянемся, дотянемся не со всеми, дотянемся. да, зайчики мои. Чтобы все знали, каким у, у меня добрый, чуйный. Работящий. Да. Правильно сказал. Да. Самый-самый, самый, самый любимый брат на свете у меня. Да, и любимый муж. Да. И да. папа. Да. Ура. Ура. Ура. Да. Ура! Давайте мы зайчики. А, я Мы когда будем пьяный, мы потом еще второй добу сняли. А да, что там, там же немашком потик пью. И когда будет взять, э, любимый толкает, тесть. Тес, а, тес, а, зять, да. Взять да. у нас, Люба, сказать. Так, ну все. Встретимся, я вам покажу. Тортик в разрезе, да. я вам обещала. Так что, ждите. Так вот, пришел племянник моего мужа. И любимый наш племянник. Да. наш. Только что подошел. Он был в гостях тоже. Решил пройти поздравить своего ну, дяди. С днем рождения. С днем рождения. Счастья. Так грустно. Зять тоже хочет поздравить. Да, с днем рождения. А теперь, а теперь с Здоровья, счастья, успехов в семейной жизни. Еще жить два раза столько же. О -о -о. Чтоб такое вот такой, эти, это на коляске до нас приезжал. Конечно. И ты мой самый лучший взрослый. Давай, давай. Ой, стула падать. Ну, не Проходите к нам, гости тоже садитесь с нами. Леха ну, пиво видите, гости. У нас сильно-сильно а? сильно все вкусно. Мама! Надюша приготовила. Скажу, если... Да, На Леха старались. Пиво. Мама, Леха пиво брать. Пьем в кофе? Сказал, давайте пивка. Не, нет, не. Он сказал, что все просто. сказали. Кто